Небольшая экскурсия по лагерю. Это вот э, летнее кафе называется. Вот вы можете посмотреть лагерь, кто хочет поехать в него. Главное выбирать не первый. Почему Потому не первый? Ну, из-за мышкары только. Но зато у вас будут шарфики нормальные. Видите, у нас шарфики уже вот такие вот, э, как бы, растрепанные. Потому что мы их вяжем, и вам могут остаться во второй смене от первой смены. где-то не знаю, просто говорят их сдавать к концу смены. Поэтому не, не очень, как бы. Вот сейчас у нас прям новенькие такие. Ну, мне нравится первой смене из-за этой мышкары, что не ехать в лагерь, что ли, у нас вот в лагере четвертый корпус. Там самые кру крутые слова. Мы в корпусах были. Тут самые классные условия. И пятый отряд. Вот это. Тихо. Вот, что получилось. Вот. Записывайся. Что, что, что, что, что, что, что, Осталось еще три, как бы, типа... Скай, один мы не прошли, ну как бы прошли, ну как бы мы один предмет не успели взять из пяти, четыре взяли. Ну, время кончилось, осталось еще три. Давай, гори мне в руках, а? что, сколько! Да Нет, плохой план, плохой план. Да давай, как мы сделали до этого. Да, да, да, да, да давай, Это маленькая голф-рука. Не надо. давай. Давай, давай, Блин. давай, Здорово. давай, давай, давай, давай, давай, давай, переноси, давай, давай, О, давай, придумала Чухи, раздевайтесь, сделаем этот такую штуку Ура! старт. Вы переворачиваете и начинаете искать каждую свою маску. Ваша задача опередить друг друга. Понятно? Ма, перевернули! Марс. Все, кто вперед. Следующая пара покоится там. Будь здоров, Здорово. всегда Здорово. здоров. И ничего. Приготовили. Навин. Внимание, марш! Подпишитесь на мой канал, обязательно я оставлю ссылку в описании. Вот, идем дальше. Прямо сейчас. Скажи мне. мне. Так, мы снимаем. Так, завязали глаза и повели непонятно куда. Тут так. Алименный пол. пол. Я на улице слышу, как бьется. А, -а, -а, -а. а ветер. Короче, в линейку все. В линейку. Давай, бежим. Брюсин! Кто меня что-то кинул? Падал. так далеко убежал. Я Можно? я. Я выгляжу яблоко. Мы живем строении, потому что я много слушала музыку и потратила очень много интернета. Идет никуда, куда. У нас у всех, у нас у всех заботы свои, заботы свои. Но мы же вместе навсегда, всегда. Не забывайте, что мы... что ты это я не разойтись, не разойтись. нам никогда нам никогда На небе встретимся мы снова мы снова ведь вы же все ведь вы же все мои